Мы выезжаем из Пловдива. Мы выехали на с 5,5 градусов и время 13.30. Мы сейчас выезжаем в сторону Синавграда. I can't remember what it felt like We used to be so strong That picture-perfect sky now and looks so great cold We've been living дает Бочковскую. Ой, какая бурливая река. Вот здесь можно остановиться. Вот здесь остановка, можно истать. На минутку. Вот парковка, смотри. Рядом с селом Бачкова расположен Бачковский монастырь. Второй после Рыльского мужской монастырь Болгарии. А здесь мы увидели стоянку огромную. И такой прекрасный Бачковский. Мы обязательно вернемся в Бачковский монастырь и посвятим ему отдельный фильм. А сейчас нам нужно ехать. Мы покидаем Бачково. Он там нога и какая грубая. Лыжи продают, смотри. А -а -а, Бля, ха -ха. Берем лыжи. Село Бочкова. Вода Бочкова очень вкусная. Здесь видишь, сколько нападало камней. Я думаю, что это дорогу разгребли. Красно, конечно. Здесь очень много камнепадов, очень много таких нависающих камней. А нам еще 45 километров, 3,5 градуса и уже пол третьего. Крестовая гора. Крестовая гора. Солян 59. А тут куда ехать? Тут что на дорогу, да? Куда? Да ладно. Впереди полиция. Тут еще и полиция есть. Тут одни скалы, а, оказывается, еще и полиция есть. Наверное, на речке. Вот, oh, упала прямо на эту. А, Чуть-чуть не упала на дорогу. Тут она сломала. Вот, а, вот какие-то бани. Наверное, здесь горный курорт. Бани. Бани тех, кто тут лечится. Я не знаю, может что-то изменилось. Ой, а тут какая полена. Ужас-то посмотрите. Все деревья попадали. Тут камешек скатился, но слабо на дорогу не упал. Вот область Смолян и уже начинается снег. Температура по-прежнему три с половиной градусов. А, чуть не темостовый. Вот, двадцать четыре километра будет еще. А вот вода а, а, а, вот по-моему здесь 40 километров тут, это вот еще вод? воин ну, точно рабочая колхозница похолода на 3 градуса так а мы все продолжаем ехать и осталось нам еще ехать 24 километра Фактически. проверяют, проверяют и прочищают надеюсь дорога то с оживленным движением да уже. да Может, сосульки. да видела, видела, какие да сосуды? да да да да да да да да да да да тут и сосульки... Нет. Вообще. Ну, Пиццесульки будут сейчас. Не набери скорость, там никого нет. Тут и вода капает. Да, Продолжаем наше путешествие. Температура 1 градус за бортом. Холодает, появляется снег и сосульки. Так что мы едем, едем в горы. Мы поднимаемся вверх, судя по всему. Да, даже в ушах щелкает. Уже? Mm, да, а у тебя нет? Пока нет. Скоро мы приблизимся к вершине. О, вон там, вот как много снегов. Прекрасный вид. Вообще-то да, перекусывая. Ну вот здесь есть. Просто туалета нет, нет? Нет, и все есть. Продалось. Парка паркомест тут нету? Паркомест нету. Ну вот здесь вот встань за этим. В автомате и, точно нести да. и в туалет пойдет. И тоже ну, пойдет ну, в туалет. Да, ну здесь уже, видишь, Снег. А что там за эти? 0,5 градусов. А Ой, видишь? А -а -а. Добре дошли. Это Чепилари. Вот это это Чепиларий. А вот Орионский. Смолян 30. По 10 написано. Но здесь уже много снега. А снега подбудет в ближайшее да. время? когда да, Проход рожан. А, слушай, так это вот там, где все эти проблемы были, проход рожан. У -у -у. И он отворен сейчас. У -у -у. Значит, может быть, мы проедем. Может быть, да. Дорога отличная. Ничего не, нигде не насыпано. Даже снега нет. Вообще на дороге. А тут в горах классная ты, дорога ты ну, наговоришь говоришь сглазишь а что этим еще не проехали поворот на поправо нет 36 36 километров и 5 километров какие как у нас красиво у нас уже минус 2 градуса Stuck out in the rain, but we danced around and didn't mind it. So young and reckless, baby, you and I fit just like a glove. But I guess that's over now. We've been Мы там, среди елок. И вот эти елки они вырубают, Коля он, Да, да что-то. на экспорт. Надо руки всем подрубить, кто вырубает елки. Вырубить руки, да. Отрубим руки всем. Кто тронет эти елки Точно. Отель, а, Гранд Монастырь. Монастырь. Община с маля. Через 200 метров. Поверните направо. Ой, смотри, сколько людей. О, вот здесь от тебе тихо, можно тихо. кататься. Да. Угу. Вот Гранд Монастырь, вот стрелка, видишь? Налево, через два с половиной километра. Да. А нас он везет направо. Значит, налево через два километра. Вот сейчас смотри, куда. Вот монастырь Смоленской Гали. Поверните ну, а сейчас направо. Нам, нам надо туда, Гранд Монастырь. Ну так через два с половиной километра. А, -а, а, ну да. Просто я не знаю. Через 200 метров. Поверните направо. Да-да. Ой, какие тут хорошие горки люди все катаются вообще глядя. Красота. Там народ катается где? Супер. Вон там ски. Поверните направо. Вот сколько тут тебя? Можно поставить, знаешь, чего? Этот самый наш адрес. А у нас нет адреса? Как нет? Ну так. Град по где написано... Супер, мне так нравится уже. Все работает, все ходят, гуляют. Ты прям где-то Мы снег пошел. Вот. Это то, что нам надо. И минус 4 градуса. О, супер. Мала. Да. Есть хотели. Вот, Гранд Апартамент с 1.3. Вот это. Да. Да. это. Вот это туда. Это пампорово центр. Горла. Там, туда Через 200 метров Развернитесь вот так. Началось, похоже Похоже, да Или Но он не нормально на... едет пока Едет Ну так он 19 километров показывает Как 19? Нормально А, ну да, нет, что-то такое Не так давай назад как он тебе давай вот я может быть этот поставлю отлично так мы правильно едем я думаю что он там mm. да ну я не знаю мы поехали 20 монастыра километров 2. монастыра два монастыра два 20 километров нет конечно с район вот тут, наверное, можно развернуть. Да, вот. вот такой снег у нас пошел. Это просто сказка. Это мы приехали в Пампорова и ищем свой отель. Да, правильно поехали сюда. Вот так. Видишь, он так что все. Никак не можем найти свой отель. Ездим уже. Это дело обычное. Но зато тут такая красота. Вон уже вижу подъемник. И вон там пушка работает, снег. Делает. Ну, в общем, тут так красиво. Красиво. А мы сейчас уже уехали куда-то не туда, едем назад. Ищем место, ну, куда смотрим, нам надо. обследуем места. Да, вообще очень... За... В это время пошел такой классный снег. Пока я фотографировала дорогу, то надо... Через 800 метров поверните направо. Да, поворачиваем поворачиваем по дороге в общем мы от нашего отеля как-то уехали далековато и теперь придется все это назад проехать а наверное знаешь было куда повернуть вот туда где там где был указатель да, да. и два с половиной километра и сколько там было да. написано это до отеля да. а я так понял что до поворота ну видишь а наверное это было до отеля да мне тоже кажется Ой, как классно снег минус четыре с половиной градуса тем не менее это вообще как классно какие елочки иголочки мы приехали в зиму и это здорово и зима такая не суровая очень хорошая о, о, о. а что 4 градуса через 200 метров поверните направо Я на это место да, на да. вот мы поехали поворачиваясь сюда так сюда так. сюда ой как все тут занесло уже за это время так мы едем назад так. сейчас тут будет стихийно прекрасно а вот, вот смотри вот здесь будешь кататься да так и здесь и буду вот здесь и никакого подъемника не надо катаются, подъемники закрыты. Туристический центр Пампорова. Кстати, вот сюда можно зайти, и тебе все скажут. Куда идти. мы едем туда, правильно? Да, сюда. Тут, видишь, аптека отельская, тут все как-то подписано. Но мы сейчас едем правильно. Вот так. Вот тут. Лыжников полно. Живет когти назад, ведь накатались. Отель гармония. Так, а мы едем на гору. Потому что наш отель находится на горе. Рядом с подъемником. Так, а только... куда там еще подниматься? С горы. И мы на горе, и там подъемник. Ужас какой. И куда там еще подниматься? Вот куда же там подниматься, если мы уже на горе? Осталось 4 минуты, мы уже рядом, слава Богу. Вот, сейчас возьмем санки и поедем на горку. На отеле продают целые тут, народ уже наелся бизнеса. Да, все, у нас теперь попрянуть чуть-чуть осталось две минуты, и мы приехали через 800 метров. Но отсюда до центра ты не дойдешь. Ну, естественно. То есть тут как-то надо куда-то надо было там в горку. -то. Что он сказал я прослушать? Не знаю, еще далеко, еще две минуты. Сюда. Вот Гранд Монастырь Один километр Все подписано Все написано Община с поля нужно идти типа Все, мы приехали Вот он Я думаю, что надо искать въезд Вот видишь стоянка Община Где отель? Нет, там где-то должен быть такой под, Есть. А, вон там с тобой. Таким углом, да. Да, 20 метров. Поверните направо. Ух ты, у нас тут сколько снега. Еще не повернешь. Поворачивайся. Вот она наше, наше счастье. Рулем не крутим. Торпаун? Да, и чего? Не знаю. Добрый, Добрый день. день! Имам резервация в отел. На чье имя? Олга Денисова. Само угу. один ваш телефонный номер. Окей. Okay. Угу. где ресепшн тут прибыли к месту назначения да это я понял там кирпич сюда ага. тут все машины свои откапывают ага. видимо ресепшн здесь ресторан а где ресепшн Извиняйте, ресепшн кабин. А, знали? Да, Сюда. А тут есть подземный паркинг. Mm -hmm. О, супер. Мы сейчас, ну там, наверное... Mm -hmm. да. В принципе, это хорошо. Да, так мы сейчас туда и поедем. Я сейчас попрошу, если даже платно, вон там есть место на ну я хотел просто здесь... Выйти чемодан там точно. А, ну вот там есть место около, прямо рядом. здесь. И здесь можно чемодан прямо. Вот офис С. Так, ну ладно, все, приехали в сказки. Поздравляю вас. Да уж не говори. Сказка стала были. Что? Сегодня Цель. у нас 14 января. Старый Новый год. И мы решили провести его на горнолыжном курорте Пампорово ну, потому что уже, честно говоря, сидеть дома нету сил поэтому мы решили увидеть снег, увидеть горы, увидеть лес ну, лыжи, конечно, мы небольшие лыжники но мы постараемся увидеть увидим лыжников да, но мы постараемся, чтобы были лыжники мы сейчас в комфорте, в хорошем отеле обзор отеля я покажу потом все увидите. Отель отличный, на мой взгляд. Сейчас сезон коронавируса, и в отелях большие скидки. Можно воспользоваться этим моментом и приехать даже, может быть, не самый дешевые отель, чем мы и воспользовались. Мы рады, что мы приехали. Мы вырвались, мы собрались, мы смогли. И это нас очень и очень радует. За это и выпьем. Да, с Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем.